Приветствую на своем канале, меня зовут Вадим Картавый, вы на канале Картовые в игре на ПК. И сегодня мы с вами поиграем самые страшные сказки. Итак, давайте же начнем. В каждом царстве, в некотором мирно, дремала тихая ночь, но в темноте комнаты беспокойными мерцала одинокая икона. Много лет искорка охраняла сон хозяйки в самые черные ночи, но сегодня у нее из головы никак не выходит. Призвав на помощь волшебную силу, Искорка поднялась в воздух, ей надо было подумать. Искорка задумчиво, но решительно взглянула на портрет своей хозяйки Алисии. Она знала, что пора действовать. Эта милая улыбчивая де девочка попала в беду, но Искорка знала, что делать. Ей только нужен был надежный помощник, как хорошо она знала, где его искать. А, ну пойдем, выходи колоссально. Где-то я уже это слышал. И как всегда, если бы Алиса не завалила, я бы всегда па пальцем. Да, серьезно, скажи, как она выздоровеет. А да хватит умничать. На счету каждую минуту. Где я и демонов. Алисия, некогда мне. В общем, ты как был, так и остался обыкновенным эгоистом. Слушай меня, no ты дурацкая насекомая, я вообще не kidding. понимаю, что ты несешь демоны. Очень <с смешно, это твоя больная девочка. Если кто-то пробовался, прорвался к ней во сны, то это точно не я. А, все ясно, она тебя обидела, да? Сколько же торчал в коробке? Теперь не хочешь ей помогать. Чтобы она тебя предала? Как она могла тебя бросить? Дурацкого старого медведя. Тебе объясню, ты жалкий трус. Ты позорный трус. Да чтоб тебя, хватит мне лекции читать. Говори уже, что там такое. Ну, прости, бедный медвежонок. Наша хозяйка Алисия спит мертвым сном. Я знаю, что это звучит как-то... Отсознанно, чепуха какая-то, но даже, даже если правда пожирает, мы с тобой. честно слово, Ты будь у меня в выбор, хватит э, лить в воду, saying, <laughs> Я знаю, как провести mm -hmm. тебя в мир снов. Ты много охранял, я сон чудовищ. Ага, то есть ты признаешь, что Алисия лучше заспал со мной, чем с дурацкими светлячками. Белый Ник, хвастаться поменьше. Я к тому, что хотя бы ты уже страшный, no пыльный, никому не нужный в мире, снова. Что будем делать? Примерно так. Хорошо, я отправлюсь с тобой в мир снов. Разомну старые лапы. Лапы разомнешь? Ты, наверное, не понял. Да я все понял, козявка. Я на героя не тяну. да, не хочу, чтобы все уши прожжало своими демонами. Ты даже не представляешь, что мне делать мягкой игрушкой в душной коробке. Ну все погнали мир снов спасать алисию да, вступление очень классное, мне понравилось очень атмосферно созданная игра очень круто будем дальше посмотреть к сожалению мы посмотрим только первые две главы так возвращайтесь и попробуйте еще разок а, я немного не понимаю но нужно разогнаться Отлично. У меня неплохо получается. Почему так темно? On, даже, даже светлячок мне не помогает. О, жок. Интересно, жизнь не восстанавливается или как? Пока что, пока что мы в поисках... Кто это? Девочка... девочка ест волка а? жутко страшно она схватила меня она нюхает меня как моя кошка М -м -м, какой странный запах какой-то ты пахнешь какой как волчьим, волчьим духом и от тебя не несет so. и, но да ты, но, но если ты так покажешь так мне дорогу то и я уже пойду так, не осмотрите на друг <связывается> мой, твоя мама не говорила, что теряться очень плохо? М -м -м. Поздно в лесу рыщут гнусные волки, которые тебя ждут, чтобы разорвать тебя на части, они унюхали твой запах. В общем, мне конец. Если хочешь спасти свою шкуру пиши домой. Up, Дай мне хоть на ноги. Кстати, я пойду. Смотри, снова не заблудись. <laughs> так, Девочка, как? аж мороз по коже. Но бегать. No, Колоссально, сейчас самое время драпать. Нам нужно оружие. Без оружия ты долго не протянешь. Да. Скорее всего, оружие где-то будет близко. Что это такое? Зеркала телепортации позволяет перемещаться. Все понял. Это нам пока не нужно. Так, а здесь высоковато, друзья мои. Мои... Это такое опять эта девочка вау я не знал вау первые, первые ошибки конечно же без них никак можно это как-то быстро скипнуть я обязательно должен идти той дороге которую я пришел окей так сейчас по довольно таки похоже на рунер но очень атмосферная, прикольная. Графика просто класс, супер. Я чувствую, чувствую себя. Ой, елки! Да, в этом лесу без оружия я не проживу долго. Тергалан наблюдает за вашими успехами. Так, куда мне идти? Я тут шел, э, куда-то. О, вау, вау, это было больно. Эй, ты так по шваму разберёшься, но не бойся, простою секунды на месте. Ой, поаккуратнее нельзя, а <сосы> Думаешь, комарик выкусил? Не ноет. <сосы> ну вот и все, готово. Должен признать, ты все таки умеешь лечить. Это не новость, но вообще ты самодовольная. Новая возможность исцеления. Удерживайте А, чтобы зашить раны. Исцеление требует маны. Понятно, маны у нас нету. Давай! О, мне повезло. Но не очень. Я назад иду. Подожди, чувак. Нужно перепрыгнуть это все. Да, косиков никак. Я нашел какие-то ножницы. Наконец we мы нашли оружие. Прищите волки. Scissors. Со мной ржавые Don't ножницы. Ты их не узнал. Это те самые, с которыми Алисе запрещали играть. В этом мире world. сильнее All оружия не сыскать. Надо только... Их... Ух ты, ножницы, избавили меня от этой мошки. Похоже, что ты, как всегда, смотри, не порежься. Мое волшебство пробудило их истинную силу. Ты сможешь? Вытаскивай скорее. Как-то лучше. Совсем другое дело. Посмотрим, из чего они все сделаны. Парные клинки... Чтобы ударить по врагу, нажмите Ctrl. Так, давай попробуем. Мы можем. Круто. Так, а здесь что-то страшное у нас. У. У. О, слушай, медведь, раз я отселилась в твое оружие, я буду поглощать всю твою силу побежденных врагов. Так, что можешь их не жалеть. Я и не собирался мне. Такие ножницы. Думай о цели. С каждым врагом мы будем становиться все сильнее, иначе Алисию мы не спасем. Так. Я могу их уничтожить? Нет, я не могу. Непривычно без мыши играть. Так, поехали сюда. Воу, это. <laughs> Он меня съел елки палки страшная сказка Отлично Мы пробежали Давай рождемся летучую мышь Чтобы убить ее Отлично Так, а куда дальше? Здесь есть корень. <таспорядок> вот она. <таспорядок> Эй, медведь, хочешь узнать, почему я единственное неповторимое? А может ты хоть раз в жизни обойдешься без Так, я набрала... Я набрала... Нужное количество очков, навыков, чтобы повысить свой скилл. Так, что у нас здесь есть? Ножницы, которые запрещаются. Мы прокачали свои маное здоровье. То есть с дополнительными очками есть дополнительные очки, которые можно использовать, улучшая свои скиллы. Мне уже нравится, знаете ли. Ой -ой -ой, я чуть не пробежал этот медведь чем-то похож на меня так, я хочу убить ежика как вы думаете, получится? Очень немного неудобно управление иначе я буду перебрежать его добавим себе жизнечки. очень опасный Зеркало. Это как... Я понимаю, что зеркало это как чекпоинт. Да дальше? Вау. Вау. Что это такое? Ты такой молодец, что убиваешь этих гнусных волков. Как чудесно видеть в твоих глазах отражение. Что это за чудоишься? Ты его убила. В одиночку. за царь It волков. Он был силен, но наша встреча так меня вдохновила, что я решила тебя увидеть. Чем? Огромным is трупом? Прекрасный no, подарок. No, Нет, дружок мой. Я удивлю тебя другим. Help! Help! На помощь! Медведь убил царя волков вот в чем удивлю, боем который топит наш лес против меня будут еще сражаться волки нужно валить отсюда, чем настрелить тем лучше вау так отлично даже в плюсе оказался в большом плюсе так, ну, в эту сторону в эту. волков нужно убить просто ищу место где можно запрыгнуть Но есть возможность подлечиться нужно лечиться она и подсвечивается как бы так же Подожди Отлично Отлично Теперь сюда Отлично Куда нужно попасть ой ой ой ой ой ой ой, ой, ой, ой, ой. Наконец, допер, но поздно, поздно, поздно, поздно, допер. Почему он здесь? А, -а, а все понял. Решить торопиться. Нам нужно допрыгнуть до этого теса. Нет, нет. Это не такая смерть. Я тороплюсь. Я готов, все. Сжать диски рео навыков почему-то он перестал восстанавливать мою жизнь. Страшно, ребят. Не очень страшно. Вау. Не подхиливает меня. И <как, как ты работаешь? С какого раза? Я чувствую себя маленьким ребенком, который, которому дали поиграть в новую игрушку. Разгоняться гораздо выгоднее, чем стоять здесь и ждать. О, вот это было очень плохо. Не дает мне хилку, значит, это использует... Черный. В общем, сюда нужно прийти с полной полоской жизни, скорее всего, потому что у нас по-другому не получится. Либо нужно сделать так, чтобы ежик, да, можно так сказать, ежик сразу чтобы выставил свои когти. Почему, когда я падаю, у меня не идет полоска хп? Я не дам тебе ни твоей жизни, что ты меня кусал. Нет, нет, нет, нет, нет, Там ответственный момент. чем с первого раза он теперь начал получаться. Ну, давайте пробовать еще раз. Надо пролетать. Ёшкин кот. Ну давай же уже получисься. Веселые качели. Я чувствую себя в игре Марио. Помните, да, такой был? Давай еще раз. Воу, воу, воу. М -м -м, как печально быть медведям. Давай же заработай как-нибудь. Большой разбег. Ай-яй-яй не получилось. С какого раза он срабатывает, нужно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пятнадцать, двадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать, двадцать. Вообще срабатывает с 50 раза. Как бы хотелось бы, чтобы хотя бы треть его срабатывал. Ай-яй-яй. У меня здесь нет разбега. Прыгающий мишка. Давай, мишка. Грибочек. Грибочек. ай елки. Давай еще раз сработай грибочек. Я постараюсь. Честно. Давай, грибочек, сработай же, наконец. Не в том месте сработал грибок. Ух. О что случилось? Куда мне? Здесь волк. каждая полосочка жизни, каждая полосочка жизни у меня на счету, каждая каждая мое каждый миллиграмм. Почему-то мне больше не, не хилят в этой... В... Хилку я больше не получаю от того, что... Хотя нажму способность э, лечиться, я бы хотел забрать вот этот предмет, а он как раз находится под волком. Не, попа... не по... упасть вообще вниз, <laughs> чтобы подняться наверх. Всегда получалось с первого раза, а этот раз как-то... Ну ладно, я уже тороплюсь. Получалось же с одного раза все сам себя. Вот. Здесь остановился, подышал, успокоился, руки успокоились, потому что руки в напряженном состоянии находятся. Гри веселые грибочки, как на американских горках. -яй -яй -яй -яй. ладно. Отлично. Это вот раз получилось лучше. Так, здесь все. Допрыгнули я или нет, я не знаю. С первого раза не могу сказать, потому что это очень сложно. Иду я, я бы хотел увидеть зеркало какое-нибудь. Чтобы не был.. Был чекпоинт! Хочется пройти хотя бы следующего чекпоинта, чтобы не потеряться, хотя. Не знаю тогда будет скорее всего обзор потому что вы сами видели то что игра не сохраняется и такой let's, let's обзорчик но игра очень классная, честно мне понравилось очень атмосферная ты себя чувствуешь реально какой-то сказки хотелось бы чтобы грибки конечно срабатывали с, с хотя бы с третьего раза он сработал вот это очень плохо потому что есть много сложновато Но мы попробуем допрыгнуть сразу сюда что мы волка убили а мы нечего делать там оказывается ежики здесь ежик ой ой чекпоинт. так мало мало? ой ой ой ой ой ой ой ой это? Кто и зачем это сделал? Know, Не знаю, like it но это ужас. Пойдем-ка отсюда побыстрее. We... Мы попали в город. Он ты все-таки сюда добрался. Проквятая девочка. Little когда я смотрю на тебя в бою, у меня внутри разгорается настоящее пламя, хотя погоди-ка, пламя разгорается в лесу, что ты несешь? С тебя вышла чудесная приманка, благодаря тебе сюда сбежала вся волчья стая и вся она погибнет остался уничтожить последних, которые скрылись в логове. Ничего, скоро мы чертова психопатка. Ну, друзья мои, я предлагаю на этом э, свое видео закончить. Надеюсь, э, мое э, Let's, let's обзор такой. Вам понравится По башке получил огнем в конце видео. Очень атмосферная игра, мне очень понравилось Всем спасибо. У микрофона был как всегда Вадим Картавы. Вы были на канале. Картавы в игре на ПК.